Bismillah, Alhamdulillah Hiral Amin was Salaat, Ashrafi Lanbiya, Walmur мухаммад Alanabina, Muhammad Sallallahu Alaihi wa Allah Alihiwa Shabihi Ajma'in 12 урок. Мы сегодня пройдем с вами Мухатаби, как например слова кайфа халюка, вот это называется кафуль-мухатаби. Дальше Анна «Анта» мы разберем с вами. Я и ты. Я и ты. Ана «Анта». Я и ты. Дальше Танит Уль то есть файл в женском роде, Танис женский род. И аллади Алляти. Еще разберем аллади аллади мы уже знаем, что Исмун Маусулин, да. Это уже новый Исмун Маусулин. Для женщин. Аляди был у нас для мужчин, а аль-ляти для женщин. Но давайте же, давайте же, давайте же, давайте же погрузимся в эти все интересные моменты. Так, кяфуль мухатаби. Кяфуль мухатаби. Мухатаб, как мы сказали, это когда я обращаюсь к кому-то, да? Кому-то я обращаюсь. Худба или хытба. Или хатыб. И вот кав. Твои дела. Как твои дела, я говорю. То есть это Дамирун лиль-мухатаби. Дамир лиль-мухатаби. Анта. Имеется в виду здесь анта. И как твои дела? Дамир-мухатаби аль-мудаккери. Давайте смотрим к мужчинам, как обращаться, а потом будем смотреть, как к женщине обращаться. Дамир мухотаби аль кери мужской род. Ма изму кя с фатхай смотрите. Ма смукя. Как тебя зовут? Кайфа халюка я аби. Как дела твои? О мой папа. Байту джамилю Твой дом красивый. Ма кейфа Кайфа халюка я аби. Байтукя джамилим. Алякя гадальхалам. Я Халиду. А у тебя этот карандаш. О Халид. Я Халиду. Я Халиду. Я это. Частица Мунада называется. Я Мунада. Мы ее проходили. Частица Нида. Это звательная частица. Если она приходит, то после нее имя приходит Бестанвина. Так ведь я халиду я раджулю. Аля ляки хадал я халиду теперь для женщин смотрим значит как мы поняли это для мужчин теперь дамир, Дамируль Мухатаби, Аль альмуаннафи масмуки смотрите у мужчин каф с фатхой а у женщин каф с кясрой. ки ки ки ки как твои дела Кайфа-халюки, я уми. как твои дела, о, моя мама. Детишки, теперь каждый раз будете вот так говорить. Пришли домой, зашли домой с улицы. Кайфа-халюки, я аби, как твои дела, о, мой папа. Кайфа-халюки, я уми. как твои дела, о, моя мама. Байтуки джамилю, твой дом красивый. Значит, к женщинам, к девочкам, к мамам, к бабушкам мы обращаемся через ки-ки-ки. А к папам, дяденькам, братьям, мальчикам, дедушкам мы кя-кя-кя. Понятно, да? Исмукя, байтука, халюкя, алякя. А к женщинам мы исмуки, халюки, байтуки. Алекиха дель-халем я фатимату. Алекиха дель-халему я фатимату. Тебе принадлежит этот карандаш о фатима. Теперь она ваанта. Она ваанта. Она это я. Анта это ты. Она дамирун лиль мутакельними. Для того, кто говорит в данном случае, Амунур говорит. Мутакельним я. В данном случае. Понятно, да? А вы, те, которые слушают меня, вы мухатабы. Значит, она, я, анта, ты. Дамирун лель мухатаби. Дамирун лель мухатаби. Аль мутакеллим, аль мудакер валь муаннас. Смотрите, мутакеллим у него я, мы уже не можем разделить здесь. Для мужчин или для женщин здесь одно Ана, Я. Всегда будет, что женщина будет говорить «я», что мужчина будет говорить «я». Ана. Ана талибун. Ана талибатун. Смотрите, я студент или я студентка. Ана мухаммадун. Ана хадиджату. Я мухаммад. Я хадиджа. Смотрите, понятно. аль альмузакер. А что касается Аль-Мухаттаб. Уже аль мудакер то «Анта» мы говорим. «Ты» к мужчине. «Ты» к мужчине. Мы говорим уже «Ты» анта. Анта. Анта-Мухандис. Ты инженер. Анта-Табиб. Ты врач. Ман-анта. Кто ты? А Анта-Мударрис. А, а ты учитель? Видите? Ман-анта. Ман-анта. Кто ты? А анта мударрис, а ты учитель. Теперь давайте к женщине как обращаться. Тоже что ли через анта? Или там по-другому уже? Здесь уже по-другому. Аль муха табу, аль муанна анти. Ты женщина, анти. Ты бабушка, ты мама, ты дочка, ты анти, анти, анти анти сатун ты инженерка анти таби ты врачиха или женщина врач ман анти кто ты а анти мударрис сатун а ты а, учительница альфаэль теперь будем проходить что такое альфаэль альфаель, альфаэль Альфаилу, Альфаилу, фиали Это тот, который приходит после глагола. То есть сначала у нас глагол идет фиаль, после него идет действующее лицо файл. Файл, тот, кто делает это действие. Например, Хараджа Мухаммадун. Хараджа Мухаммадун. Хараджа Мухаммадун. Вышел Мухаммад. «Хараджат в аминату». «Хараджат аминату». Или «вышла амина». Смотрите, мы сейчас с вами зашли уже в джумлю. Предложение фиалея называется. Раньше мы с вами проходили джумля «исмия». Именное предложение теперь джумля «фиалия». То есть, когда предложение начинается с глагола, это называется фиалея. Когда предложение начинается с «исма», это называется «Исмия». Теперь вы поняли. Если «Исмия», если «Исмия» у нас, то там должно быть два, два слова. «Муптада» и «Хабар». «Муптада» и «Хабар». Так ведь? Главные, главные слова – это «Муптада» и «Хабар». Ищем. А если же здесь «Фиалия», предложение «Фиалия», глагольное предложение, то тогда здесь первый должен быть глагол, а потом кто его выполняет? Файл, Фиаль файл. Понятно, да? Фиаль файл. Вот это запомните. Сначала фиаль, а потом файл. Здесь Хараджа Мухаммад, он вышел Мухаммад. Хараджа это фиаль. А после него приходит Альфайлю. Хараджат Аминату. Хараджат это фиаль. Аминату Альфаиль. Понятно, да? Значит, фиаль файл, фиаль файл. Все. Захабасаидун. Хараджа Ахи. Хараджат Умми. Загаба Талибу. Загаба Титталибату. Видите? Загаба Саидун. Саид отправился. Хараджа Ахи. Вышел мой брат. Хараджат Умми. Вышла моя мама. Загаба Талибу. Отправился студент. Загаба Титталибату. Отправилась студентка. Видите, как все? Фиаль файл, Фиаль файл. Это у нас, теперь вы знаете это называется джумля фиалия. Джумля фиалия. Предложение, которое называется глагольное предложение. С глагола начинается, потому что оно... «Загаба хараджа, хараджа, дахаба. Понятно, да? Так, еще аллади мы с вами проходили. Аллади. Исмун маусулин, Люльмуфрагин, Мудакерлин, Акали, Вагарили, Акали. Это мы уже с вами уже проходили на прошлых уроках. Аллади. Даже не, можно и не переводить, но все-таки надо перевести. Все-таки надо перевести. аль ля это «который» мы переводим. да? Это «Исмун» – Маусулин имя, которое соединяет. Соединительное. «Лиль-Муфради» – для единственного числа. «Аль-Мудаккери» – для мужского рода. «Аль-Акли» – имеющего разум. вагайр и не имеющего разум. Так, смотрим дальше. Другое слово. аль ля теперь. То есть алляви у нас было для мужского, а ал-ляти все то же самое, но только для женского. Ал-ляти, которое. Ал-ляти, которое я. Исму наусуллюн ли-муфрат для единственного чита. аль му нахи аль -му -на Для женского рода Аль-Муа-нахи. ал закер аль Аль-Музакер. Ал ляти аль Аль-Муан-нас. Ал-Акиль-Вагайру-Акель это то же самое, это все понятно. Которая, Алляди которой, Алляхи Которая. Так смотрим. Алисмуль-Маусуль Аль-Мудакер на Примерно Исмуль-Маусул Аль-Мудакер Аля, который мужского рода имеющего разум. Аль-Фата Аллади Хараджа ал-Ана то есть юноша, который сейчас вышел, аль она сейчас Аллади Хараджа. Ибну Амми. Ибну Ами, Сын моего дяди. Сын моего дяди. Смотрите. <соединяющие> Альфата, Аль-Фаттар. Вот как раз Исму Маусуль. Дальше идет <соединяющие> Хараджа. Аль-Ана. Вышел сейчас. И уже хабар его идет. Ибну Ами, Ибну Амми. Вот это хабар. Манир-раджалю ладиджаласа фил-хадикати не кто тот мужчина джаляса который сидел кати который сидел в саду фхаи кати и кати который сидел в саду алис маусул аль мудакер гайруляль давайте теперь который не имеет разум Гайрулякль. коль маусуль давайте попробуем алькаля муляди маке Карандаш, который с тобой, или который у тебя, максур, поломанный. Аль-каламу ладзи мааке максурун. Лиманил китабу ладзи мактаби. Лиманил, лиманил китабу ладзи мактаби. Кому принадлежит книга, которая на столе? Теперь женский род. Теперь женский род. Это у нас... Был мужской род «Акль» и гайруль Теперь женский род «Акль» и гайруль Давайте разберем. Алисмуль Маусул. «Аль-Муаннафу» «Аль-Аклю» «Аль-Фатату» «Девушка» «Аль-Лати» «Которая» хараджат, вышла, аль «Вышла» «Аль-Ан» «Сейчас» «Бенту сейчас бинту амми, «Дочка» «Моего дяди» «Аль-Фатату» «Лати Хараджат» «Ил-Ан» бинту Амми» Хараджа Тиль Ана. Смотрите, я специально прочитал с Кясрой. Потому что тут два сукуна встретилось. правило, мы это проходили. Когда два сукуна встречаются, то первый сукун мы читаем уже с Кясрой. Альфататуляти Хараджа Ана бинтуами. Дальше. Манильму Дарри Сату. Альлати Джалясатфилхади. Кто это? Учительница, которая сидела. «В саду». Теперь «Гойру лакль». Женский род «Гойру лакль». Предметы уже. «Ассаату часы, Аллати маака максуратун». Часы, которые с тобой. Максуратун. Поломанные часы. «Лиманил хакибату». «Лиманил хакибату лати аляль мактаби». «Чья». Это сумка хакиба, которая на столе, которая на столе. Загабатит талибату, значит, вот опять мы повторяем встречу двух сукунов правила. Загабат была, загабат, загабатит талибату, а слюгу загабат. Захабат и от Талибату получается Алиф Илям, Загабат Захабатиль. Захабатиль. Понятно, да? Захабати Талибату. То есть мы уже читаем первую, первую букву Та с сукуном, которую мы ее читаем как с Кясрой, потому что встреча двух сукунов произошла у нас.